Всем привет. Всем привет! Всем привет! Сегодня что Мил. мы будем делать? Сегодня... Мыло. будем начинать. Да, мы уже его открыли. Мы показывали уже подарочек Деда Мороза был у нас на сторону года. Да? да, Дедушка Мороз еще на улице нам да, доложил подарки. Ой. Вот мы уже его открыли. Сейчас будем. Да, нет, там не пусто, как там как пусто. Мы, мы будем мёк делать мёк, мёк, мёк. мыло. да. Так, в общем, тут у нас это инструкция. Не надо. Нет, подождите, давайте прочитаем инструкцию. Да. Что тут у нас в составе? В общем, в составе не написано. У нас Где здесь есть не эта, не формочка. Так рапорт, отпрыскните. Угу, краситель оранжевый Это не надо вообще, это не, не надо И мыло липкое Это основа для мыла Это основа для мыла Это мыть и щёчки мыть, да? Ну да. <сёпки> понятно, ну сейчас сделаем а, будем это... будем Его а, надо раскопить Это, это... это да, Молод... мыть руки Да, и руки мыть Ну а пусть стоит пока Нет, нам смотри Вот инструкция у нас есть Инструкция по инструкции нам надо эту мыльную основу порезать. Мы да, кусочки. Кусочки растопить в микроволновке, либо на водяной бане. Жарится, греется. Потом добавить 10-15 капель красителя и залить форму, и потом выдерживать где-то час, ну 40-60 минут написано, и будет у нас мылка красивая. Вот, мы порезали уже. Вода есть чуть, они мягкие. Да, они мягкие кусочки. Вот мы основу мыльную порезали на маленькие вот такие вот кусочки. И будем Почешь. сейчас ставить микроволновку, растапливать ее до жидкого состояния. Вот так вот отапливать. Да. Вот так вот. Ставим нашу основу в микроволновку. Молодец. Молодец. 30 секунд. Да? Так, мы растопили. Сейчас... <мес> да. Температура растопили, да? да очень мы... так, так, да, 30 секунд в и все растапливать. Теперь 10-15 капель Можно надо. Я? Можно Давай. Я? Давай. Можно я? Давайте по очереди. Богдаша, чуть-чуть считай. Переворачивай. 1, 2, три четыре пять переверни угу. 7, семь шесть шесть хорошо 7, восемь девять 10, дай Камила дай Камила дальше Камиле надо пять штучек 5 по чуть-чуть по чуть-чуть придавливаю вот так по чуть-чуть давай помогу тебе раз два три четыре пять молодец ну будет или шесть можно ее? Можно размешно. На палочку вогдаша пускай мешает. Очень горячо я придержу. Я Давай. Размешиваем. Получается. Ну, Прям оранжевый такой цвет. Красивый. Все? А кашечка. Почему красный? Оранжевый. Теперь красиво камила. И выливать теперь надо форму. Да? Ай, дочечка, хватит так сильно не надо. Можно обжечься. Убираем палочку и выливаем форму. Давай, вот так поближе поставим, чтобы видно было. Выливай. Только аккуратно за краешек. Давай пускай Богдаша, очень горячо. Богдаша постарше. Или давай я помогу, давай. Угу. Давай вместе. Давай. Выливаем нашу форму. Вс, до последней а -а -а. капельки. Да, видишь, как получилось. А тут ещ шваки, я увидел здесь еще раз какие Да, разные наборчики мы взяли. Тут вот такой есть апельсинчик мимо, яркий. Вот чи часи, мело. Еще осенней. Ждем, пока застынет. Давай давай. Ну все, у нас застыла наша мылка. Да, ну давай, Богдаша, вытащи там. Нужно посильнее, ты покажешь. Давай. Не получается. Так не надо ее убить, она же разобьется. А ну давай я Получается? Нет. Не получается? Я подправила ножом. Давай. Вот. Теперь достается, да? Его нужно немножко здесь поддеть. Покажи, что... А ну давай, Камила, показывай, что у нас замылка? Нет, нам же вот сюда в камеру. Вот такой вот оранжевая мылка, апельсинка такая Мылка-мылка, да? Пахнет мылком. А ну? Да! да ну, Багдаш, пахнет мылком? Да. Пахнет? Ну, здорово. Вам понравилось? И он ну да, как мылка, такая вот мягкая мылка. А липкая. это как будет для мыла. Для мыла подставка. Не, можно эту формочку да. оставить, купить основу мыльную. Как же делать да, да, Можно да, белая, да. можно добавить зеленая. Любой цвет Хочу можно, да? Краситель да, добавить. Да. Да, вот такой вот мылка Получилось Только здесь нарисовано Потом плоское а родился, а... Да, Только здесь нарисовано Более плоское А здесь более но округлое что я Да Все, говорим пока Пока Ставь лайк, подписывайся на мой канал Подписывай лайк И ставь колокольчик Пока, пока Всем пока Всем пока